Spank. My view is blowing up. My view is First Blood A few moments later Кто тебя решил скать по земле? довольно твоим копытом дерзать oh, мою шкуру Don't kill. KILL Unstoppable. Ultra kill.